Добрый день, друзья! Я хочу поделиться своими впечатлениями после пройденного коучинга у Юрия Павлова. Коучинг мне очень понравился, очень впечатлил и многому меня научил. Вкратце расскажу, для чего я пришла на этот коучинг. У меня была цель повысить мои доходы в разы, и я искала такое обучение, которое мне в этом поспособствует И с этой целью пришла на обучение к Юрию Павлову Решилась не сразу, пришлось даже брать кредит в банке Но меня это не остановило я вот внутренне просто интуитивно чувствовала, что это то, что мне нужно, и это, оказало, это оправдало все мои ожидания, и скажу даже больше, превзошло все мои ожидания. Хочу сказать, что коучинг создает такой комплекс действий, который позволяет привлекать клиентов и приобретать им объекты, с аукционов, с торгов. И в процессе обучения вы создадите эту базу, создадите все технические моменты, которые вам нужны будут для привлечения клиентов, и научитесь многим вещам, которым, которых раньше не знали. Я... Могу сказать, что это хороший комплекс, в котором сбалансирована теория и практика. В начале занятия Юрий доходчиво и очень просто объясняет теорию, прямо как детей, с большим количеством примеров, так, что вы понимаете этот материал. Затем сразу же приступаем к практике. Все ваши страхи отпадают, вы просто берете и делаете, делаете вместе с Юрием, и он вот ваш оказывает такую мощную сильную поддержку, что вы начинаете верить, что это сделаете. И действительно, это так, это все происходит прямо на занятии. Конечно же, есть домашние задания для того, чтобы вы могли закрепить свои навыки, умения, доработать определенные технические моменты. Но на занятии Юрий очень подробно о них всех показывает, он буквально вас за руку но виртуально, конечно, проводит по всем э, сложным местам, с разъяснениями, э, с объяснениями подводных камней, э, объясняя, какими способами и путями это можно обойти, и вы э, потом самостоятельно это э, проходите. К тому же э, можно всегда пересмотреть видеозапись, которая делается на занятии, и все волнующие вопросы для себя повторить. Материал очень структурирован, построен так, что вы развиваетесь поэтапно, как бы от малого к большему. Юрий очень индивидуально относится к вам как к личности, с учетом всех ваших возможных возможных особенностей и даже вплоть до физиологических. То есть, вот я, например, <смех> была э, в таком, э, скажем, своей не лучшей физической форме, даже это было моим таким э, э, сомнением, идти не на коучинг или нет, но Юрий тем не менее нашел такой подход, что я приходила на занятия с удовольствием. Это время мне подходило, оно устраивало, и я вот прям шла вперед с большим, с большим успехом и с большим желанием. Очень теплая обстановка во время занятия. Юрий обладает чувством юмора, который помогает разряжать ваши страхи, сомнения и оказывает такую, знаете, энергетическую поддержку, которая вселяет в вас уверенность и веру в собственные силы. Очень понравился тот момент, что Юрий делает, дает все такие моменты и создает все условия для того, чтобы вы создали максимально все своими собственными руками то есть без привлечения каких-то дополнительных затрат без дополнительных вложений финансовых чтобы вы научились делать это все своими собственными руками для меня это например было очень важно потому что ну потому что мне хотелось чтобы это произошло дешевле и я получила те навыки, которые мне помогут выходить из ситуаций и в будущем даже контролировать, возможно, своих сотрудников, которые могут работать и выполнять эту работу. Еще важный момент, который мне особо понравился, что Юли, Юрий нацеливает вас сразу на автоматизацию процесса поиска клиентов, то есть что это значит, что вы будете находить клиентов и выполнять эту работу не полностью в ручном режиме, то есть как бы автоматизация поможет вам в два раза проще, легче делать свою работу и соответственно быть в том доходе, который вы сами себе поставите. В процессе работы вы получите все материалы, все документы, необходимые для проведения сделки, все шпаргалки, все заметки, которые вам помогут в работе с клиентами. У вас под рукой... вот Прямо будет материал, который вы будете знать, как произнести, где сделать акцент, чтобы клиент вам больше доверился, каким образом работать с возражениями, которые у клиента находятся. То есть все те моменты, которые помогут вам получить доверие клиента, убедить его вам довериться и тоже оказаться в прибыли. В процессе много психологических моментов, вот для меня это, честно говоря, целый пласт психологии, который для меня оказался совершенно новым, несмотря на мой богатый опыт психологии с моим образованием психологическим, но тем не менее я научилась общаться с людьми так, что убеждая их в том, что, в том, что чтобы они поверили и доверились вам, и эти знания настолько как-то открыли мне новый мир, что я стала применять их в своей повседневной жизни, в общении с людьми не, вообще не с родственниками, даже с детьми. <свят> <свят> Обучение было очень интересным, очень увлекательным, и в определенный момент даже я поняла, что вдруг я верю в собственные силы, что я реально могу это все сделать, даже никогда это не делая. Я просто поняла, что я возьму и сделаю. К тому же таким сильным прорывом было для меня то, что во мне выработался какой-то такой навык, что я могу справляться с теми проблемами, которых у меня, которых, с которыми раньше я бы не знала, как справиться, я бы просто их отложила и все, и на этом бы все закончилось. Сейчас я понимаю, как мне сделать и что мне сделать, чтобы я могла решить свой вопрос. Вот это, знаете, сто 100 сильная устойчивость к различным помехам, которые могут появиться в процессе работы. За весь курс произошли со мной сильные изменения. Я почувствовала, что я как-то масштабируюсь, что я психологически расту, что Мои навыки коммуникации растут, что я как-то больше открываюсь людям, что у меня уходят страхи э, работы с людьми, с клиентами, страхи отказов. Э, я э, я изменила свое отношение к финансам. Э, теперь я думаю более крупными цифрами, и я понимаю, что я заслуживаю... Э, эти э, заработки, доходы, то есть э, я чувствую, что э, я готова работать с более крупными суммами, и меня это не пугает, мне это на, наоборот привлекает. И я очень благодарна Юлю за его индивидуальный подход, за чувствование э, ученика, э, за такую мощную и сильную поддержку, которую он оказывает за его веру в силы своих учеников. Искренне признательна и благодарна ему за этот индивидуальный коучинг. И, друзья, я хочу вам порекомендовать смело идти на обучение к Юрию, смело повышать свои доходы, идти стремительно к богатству, к обогащению, к достижению своих целей. Этот коучинг вас этому научит, и более того, он произойдет все ваши ожидания. Поэтому, друзья, поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом, с Годом Собаки, и желаю вам успехов! Пока-пока!